Про технику про женщин, как получать подарки, как вообще обретать вот это женское состояние, получается наполняться энергией и из этого состояния просто получать все, что хочешь. Очень хорошо и заметно эту технику можно делать в присутствии кого-то. Ну, в принципе, предупредить, чтобы не сильно беспокоили. Скажите, там я на 5-10 минут, мне нужно отдохнуть, закрыть глаза. Но при этом оставьте вот каких-то наблюдателей в комнате. Пусть они не знают, чем вы занимаетесь. Ну, так, отдохнуть захотелось. Я думаю, что это ну, ничего в этом такого нет предосудительного. Если женщина просит отдохнуть. Ну, вы как считаете? На пять минут почему? почему лучше попробовать делать, когда кто-то есть в комнате вы сразу можете наблюдать результаты и а, еще очень важно когда просто вот мебель какая-то в комнате, да, ну тоже можно делать, а когда вот живые какие-то люди попробуйте в офисе, но ну, у кого есть возможность сейчас я думаю, ну, кто-то кто-то, кстати, ходит в офис из присутствующих я знаю, Лена вот. но у нас в москве в офисах в офис почти никто не ходит а, В общем нужно очень удобно а, тоже вот про тело сесть на свою любимую пятую точку на свою попку и это будет вот самое основное а сначала на нее сесть чтобы вам было удобно и как бы вот ощущение в теле сосредоточить вот все на ней. Полностью. Вот, получается, чтобы было удобно. И получается, вы сосредотачиваетесь на своем э, малом тазу, как правильно сказать, на своих женских органах, но больше даже на своей мягкой части. Чтобы не загружать себя, просто на своей мягкой части. И насколько ей удобно. И вот сейчас так. Как-то сядьте, чтобы вам было удобно. Это не важно, стул, там поза лотоса. Я вот в позе лотоса сижу. Закройте глаза желательно. да, Или можете с открытыми глазами. И посмотрите, есть два момента. Есть концентрация, есть внимание. Да? Привет, кто присоединился. Мы делаем технику для женщин, как получать подарки. Вот. ну, не знаю, мужчины могут тоже попробовать. Ну, вот. наверное, не нужны подарки. То есть самое главное, вы сейчас концентрируетесь на том, чтобы вашей драгоценной попке было удобно. Это концентрация. Закрываете или с открытыми глазами, остаетесь и честно себе говорите, на чем вы сейчас сосредоточены. Ой, то есть не сосредоточены, а на чем ваше внимание? Вот, можно с закрытыми глазами, можно с открытыми. И перечисляйте эти вещи. Вот э, можно закрыть глаза, а внимание будет, э, не знаю, на чем угодно, на человеке, который слева, справа. Внимание может быть на своих мыслях. Да? Почему концентрация и внимание это разные вещи. Например, вы можете на обучении смотреть вот так вот. На учителя, ну в школе, если мы вспомним. Но при этом думать о мальчике. Которого даже нет сейчас в классе, да? Вот в чем разница. И сейчас мы, закроем, мы закрываем все глаза. Наши прекрасные женские глаза. И оставляем концентрацию на нашей мягкой, любимой попочке. И как бы вот делаем все тяжесть тела, опускается на нее. То есть, в общем все-все, все остальное расслаблено, а вот как бы она, это наша опора, вот представляем, что наша пятая точка, наша попочка, наши бедра, вот как, как они у вас сейчас, вот это вот наша опора и стараемся как можно удобно ее для себя сделать, чтобы вам было хорошо, хорошо и смотрим, где наше внимание у кого-то внимание что интернет зависает у меня внимание там я на компьютере мне что-то все хочется вот сделать со своим компьютером то ли музыку сделать потише то ли что но кошка у меня уже успокоилась у меня вот тут кошка еще присутствует вот то есть у меня внимание в разных местах отмечайте где у вас внимание и и просто благодарите себя за то что вы ну, поняли, где сейчас у вас внимание, на ком, на чем? А может быть, внимание, что неудобно сидеть, тогда обычная техника перед медитацией, просто говорите этому месту. Я принимаю тебя. Я замечаю тебя. Я люблю и отпускаю тебя. Ты свободен. И если вы начали обращать внимание сейчас на свое тело, это уже хороший прогресс. Старайтесь сейчас наблюдать, где у вас внимание. Женщина – это великое существо, которое внимание может быть во многих-многих местах, в комнате и не только в комнате, в других мирах. Поэтому обратите ну, сейчас просто осознаем, где у вас внимание, перечисляйте это. Если в комнате, то это уже хорошо, что только в комнате. Если в теле, это еще лучше. Если что-то вас отвлекает в теле, какая-то поза неудобная, точка, разговариваем с этой точкой, это уже хорошо. Смысл этой практики, чтобы внимание ушло, только вашу опору ваш таз только в него и насколько ему удобно, насколько вот он сейчас держит все ваше тело и опоры и получается, что ничего больше вообще вашего внимания не заслуживает и ни на что больше сейчас вы не тратите свое внимание, только как бы это смешно ни звучало, на свою пятую точку, на свою опору. Будем называть ее своя женская опора, только на нее внимание. Продолжайте отслеживать, если еще есть внимание на чем-то другом. Хорошо, если это будут люди. Хорошо. И постепенно благодарите себя за то, что вы заметили, что внимание на чем-то другом. Благодарю себя, что я заметила, что у меня внимание на другом. И я возвращаю свое внимание в мою опору, в мой центр. И сейчас я все больше и больше увеличиваю для себя, благодаря своему вниманию, благодаря своей концентрации, значение для меня своей опоры. Моя опора... Сейчас, прямо сейчас, это самое важное, что может быть в жизни. Моя опора – это центр Вселенной. И если еще внимание у вас на чем-то другом, благодарите себя и возвращайте ваше внимание, а ваша концентрация уже в вашей опоре на это место. И представьте себя сейчас сидящие по-настоящему в центре Вселенной. Как ваша Вселенная выглядит, только вы можете решить. Вокруг вас космос, или вокруг вас просто красивые природные места, но вы знаете точно, что это центр Вселенной. И вам должно быть обязательно в вашем представлении заметно, что все вокруг вас вращается. Птицы, животные. Деревья, все, вот вы сидите центр, и вы как будто удерживаете благодаря вам, вот это вообще все существует. Планеты, звезды все только благодаря вам. Вы центр Вселенной. И вы можете представить себя на какой-то своей планете, сидящей. Для кого-то это вот лучше представляется и вокруг к вас или вы уже и, и есть эта планета просто вы планета да вот этот ваш ваша опора это и есть планета и все вокруг вас все вокруг вас вы центр вселенной mm -hmm. удерживайте пожалуйста Ваше внимание, вашем опоре. И сейчас оставляя вот это вот мощное состояние, постарайтесь вернуться по очереди а, к тем моментам, которые привлекали ваше внимание. Может быть, это люди в комнате. Если люди, будет очень хорошо, вы посмотрите. Как сейчас ваше внимание, как вы к ним относитесь? У меня был этот компьютер, мне вообще все равно на него стало. И знаете, я чувствую опору, и в то же время я не чувствую остальное тело. Оно у меня как будто есть, но оно такое вот легкое. Вот это вот опора и это сила. И из этого состояния, если есть люди, это вот очень хорошая проверка. Можно сказать вслух, что вам хочется. И это может быть безумная вещь. Например, как фиолетовая мышь. Или что-то еще. И даже если нет людей... Да, мы делаем практику про опору. Представьте себя сейчас сидящий, И что ваш таз – это центр Вселенной. И все внимание, концентрация в нем. И из этого мощного состояния, состояния, что ваша опора – это центр вселенной, все вокруг вас, все для вас, вы говорите то, что приходит первое, даже не в голову, а даже просто слова какие-то, пусть это не из головы идет, вообще из глубокого, смешного, бессознательного, из внутреннего ребенка, Что? Вы хотите, начиная со слов ⁇ Я хочу ⁇ Я очень хочу сейчас розовую звездочку. И единорога. И много-много шариков. И говорите это вслух. И если у вас люди в комнате, это прекрасно. Говорите вот все, что хотите, всякую ерунду, то, что идет из голоса, не из головы, просто вот говорите подряд, я хочу, я хочу, я хочу, это тоже продолжение техники, оно прям отличное, оно дает такой сброс стресса, да? когда мы говорим то, что хотим, и когда это не важно, когда это не идет из головы, и продолжайте это говорить. Я хочу ну, закрыть глаза, представить, что вы хотите, говорить вслух. Я хочу маленькую фарфоровую киску И я хочу маленькое сердечко на палочке И я хочу. Красивые розовые звездочки, чтобы вокруг меня летали. И из этого состояния я хочу, когда вы познали свою опору, свою мощь, свою женскую силу, и вы позволили себе быть естественным, и вы можете не просить, а просто заявлять всем, кому угодно, просто вслух, даже если никто не слышит то, что вы хотите. И это важно, чтобы было не из головы, а вот такие настоящие, искренние, женские, детские хотелки, да? Это очень важно. И вот такие хотелки, они все будут сбываться да, из этого состояния. Можно попросить просто воздух, можно попросить конкретных людей, и все будет происходить. Да? Конечно, то, что мы сейчас говорили, вот это все смешное, вот. ну, может быть, какую-то планету или кораблик по-настоящему никто не подарит, но если вы искренне вот что-то такое скажете, пусть даже упражнение в присутствии других сделаете, вы увидите, что с людьми будет происходить вокруг, как они будут на вас реагировать, и самое важное, что в этой технике еще важность внимания, которую вы рассеиваете не на себя, она убирается, и вы становитесь самой важной для себя. Опускаетесь вглубь, понимаете, что вы действительно хотите. Да? Если машина, то, может быть, она вдруг окажется совсем другого цвета и когда вы получите эту машину, ну, вы действительно будете счастливы, что у вас именно та машина того цвета, потому что это искренне. И в этом состоянии мы можем действительно хотеть и получать, даже не задумываясь, да, что это невозможно. Угу. Да, медитация сейчас мы сделали с вами. И можно сделать три глубоких вдоха, выдоха. Поблагодарить себя. Я постараюсь сейчас Инстаграм изменился. Ну, попробовать эту запись сохранить, то есть в сторис уже не сохраняется. Вот, но постараюсь сохранить. Эта медитация, она получается такая вот активная, не для слушания и если получится, я ее сохраню. Но то, что вы сейчас делали, вы можете делать самостоятельно. И если у кого-то есть чем поделиться, поделитесь. Да, я опять заплакала. Почему-то на эфирах я иногда, когда сама делаю, плачу. Вот. И я приглашаю, если хотите, завтра на занятие путешествие к месту силы, там с любой задачей, с любым желанием можно проработать, единственное, что нужны краски, потому что там медитация арт-терапия, бесплатно для всех новых подписчиков, в зуме будет проходить завтра в 14 часов, пишите в директ, я ссылку скину за 500 рублей для, просто для подписчиков тепло стало от нее. Mm -hmm. Да, это идет исцеление, из этого состояния можно получать от людей. Да? Тут немножечко важно, что все-таки от людей, ну, и, и, ну да, приходить будет от людей. Ну, возможно, вы поделитесь потом, позже, может быть, какие-то такие будут волшебства приходить. Да? Очень важно чувствовать себя вот такой вот. Женщиной и осознавать свою мощь. И можно возвращаться в это состояние и из этого состояния чувствовать, что на самом деле хочется и просто спокойно заявлять окружем, окружающему миру за словом «именно я хочу» – вот это вот важно. «Спасибо, очень тепло от нее стало», – пишет Настя. Да, и, Ленок, единороги, спасибо, прислала вот Лена единорогов. Вот, и это действительно работает, ну, может быть, что-то вы сегодня загадали, напишите потом, как, насколько скоро к вам пришло. Да, даже жарко, значит, хорошо проделала. Угу. Вот, и очень рада сегодня была провести этот эфир всех благодарю ну вот и еще раз скажу, что у меня до да праздник. сегодня год, как я закончила последнее свое лечение последний сеанс и я очень рада, что я здорова и ну, было трудно, страшно ну а теперь я продолжаю даже еще кого-то поддерживаю ну, значит, я выбрала жить и ну, на самом деле, я думаю, что все было предрешено, и это очень важно, что мы очень беспокоимся о многом, да, но на самом деле у нас есть такая мощь силы в глубине, мы знаем все, что будет, да, и можно не беспокоиться, а просто жить. Вот, ну поскольку мы все живые люди, и у нас есть психика, которая а, так не настроена, позитивно, наша полностью психика и наши все ее действия настроены на то, чтобы нас защищать, ну и получается потому, что психологи с этим разбираются. Вот, но с другой стороны, если бы было бы по-другому у психологов, наверное, не было бы работы, и многие же действительно любят свою профессию, я тоже, и, и негде было бы реализовываться. Поэтому, может быть, спасибо нашей психике, в которой нет осознанности, а только вот природный инстинкт, и она нас бережно, бережно от всего защищает. И, ну, и многим, потом уже, когда мы вырастаем, начинает этим вредить. Да? Ну, в любом случае, я всем желаю счастья, сегодня хорошего настроения, исполнения желаний.